Не выезжать, не заезжать. Развязка есть, а толку нет, жалуется Роман Николаев. Еще в 2013 году в деревню Бадалык проложили дорогу. Вместе с той, что ведет из Солнечного в Северный. Мужчина вспоминает, тогда удавалось быстро и легко добираться до больницы. Но не прошло и года, как асфальт провалился. Началась череда перекрытий, ремонтов, новых открытий. Но в прошлом году тут окончательно установили кирпич, а дорогу занесло снегом. В поликлинику ехать, раз поехали, все нашли, Все, в больницу. Два года назад построили. На Солнечный, отсюда выезжать в Солнечный, ехать только по этой дороге, если круг не делать. Из деревни есть один выезд, но его, говорят местные жители, затопит, как только начнут таять сугробы. Тогда водителям придется искать обездные пути, зачастую нарушая правила дорожного движения. Но и сейчас, чтобы выехать на трассу в сторону Енисейска, необходимо сделать большой крюк через всю деревню. Тяжело на не выезжать. Был раньше прямо раз и в солнечный и наверх в поликлинику, а теперь такое кольцо как бы ну, тяжело, тяжеловато. Ну конечно получается мне в солнечный надо, это мне надо опять вернуться. Для У -у -у. чего если вы вот тут дорога есть, а ее закрыли? Этим вопросом заинтересовались и активисты Федерации автовладельцев России. Они обратились в департамент городского хозяйства. Там в причинах всех бед обвинили краском. Якобы под дорогой проходит труба, из-за порывок которой постоянно и образуются провалы. Коммунальщики, в свою очередь, официально отчитались. Проблема не у них. Трубы целые, сама развязка сделана с нарушениями. Водоводы, проложенные еще в 70-е годы, оказались погребены под несколькими метрами грунта, без использования специальных футляров. При смене температур грунт начинает разваливаться, а вместе с ним и развязка. Кроме Кроме этого, в ответе говорится, что на объекте не предусмотрена система отвода ливневых и паводковых вод. По этим всем фактам мы обращаемся в прокуратуру, для того, чтобы прокуратура разобралась, привыкла ответственных лиц. Впоследствии также все-таки застройщика, строителя этой дороги заставили все сделать в соответствии нормативов, так как гарантия пока есть. Срок гарантии объекта – 5 лет. Это значит, до 2018 года еще есть шанс вернуть жителям дорогу. Но вопрос, почему развязку попросту закрыли до истечения гарантийного срока, они а обязали подрядчика провести восстановительные работы, и найдет ли администрация деньги на ремонт, когда все-таки гарантия закончится, остается открытым. Екатерина Печальникова, Сергей Малафеев, Новости, Центр, Красноярск.